А, ты засел? Да, отдастся. Два кила, кила смухи. Ну что? Один... Ты убил? Ты ч делал? Успеет, успеет. Я, я просто случайно отжал.